Всем привет, как вы думаете, чего ждут все эти игроки? Для чего мы здесь все собираемся? И заодно, прикиньте, зачем я собрал 15 человек в антиваншотной броне? Ведь все это не просто так, вполне вероятно, сегодня будет очень интересный эксперимент. И да, это очередная бредовая идея, которая мне пришла в голову вот буквально на днях. То есть построить 15 человек и стрельнуть по ним всего лишь одним выстрелом с болтовки. Интересно, что произойдет. Все мы прекрасно знаем, что будет, если стрельнуть по одному пацану в Титане или Алмазе. Но что произойдет с 15, особенно если они встали? Очень плотно, возможно, вообще никто из них не упадет. Кроме этого, глянем, способна ли болтовка опрокинуть разом 15 игроков. Все это мы проверим. И для начала мне было интересно разобраться, есть ли какая-нибудь разница между бронежилетами Алмаз 2 и Титан 2. Да, постатам это практически одно и то же, но слухов вокруг них ходит очень много, и давайте сравним. Начиная с очень простого теста, поставил трех пацанов прямо вплотную друг дружки дружке. Стреляю и падают только крайние. Почему? Неужели это какая-то странная особенность такого бронежилета, именно антиваншотного? Так, увеличиваю масштаб, ставим уже 5 человек. И вновь происходит примерно то же самое. Они как бы через одного упали. Так, а теперь интересно, что же произойдет с пацанами, одетыми в Титан 2. Скорее всего... Да, мы увидели ту же самую картину. Так, а если стрельнуть по отдельности, при этом пацаны также друг к другу прижаты... По второму блин интересная тема получается даже если вы прижметесь к своим тиммейтам, например вы находитесь в толпе это вас от опрокидывания не спасает пробуем еще раз да точно но если вы прижимаетесь к тиммейту который лежит то вы также продолжаете стоять вот этого я не знал я почему-то думал наоборот Итак, какие-то начальные тесты мы провели кое-что даже узнали теперь остается все это испытать устроить такой более масштабный эксперимент поставить 15 человек и стрельнуть пробуем Итак, для начала проверяем, что же будет, если стрельнуть по пацанам, которые прижмутся друг к другу. Все они в титанах и алмазах, то есть антиваншотная броня. Что-то пошло не так. Этот эффект опрокидывания через одного сработал не для всех почему-то. Надо будет стрельнуть еще раз, переиграть. Пробуем. Вот так гораздо лучше. Блин, я понимаю, что ты полный бред, но вы сами видите, что происходит. И это, между прочим, не конец. Сейчас будем... Стрелять по пацанам, которые находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Также 15 человек. Да, это именно тот момент, когда мы смотрим, сможет ли болтовка положить 15 человек одним выстрелом. Так, смотрим. Отлично, упали почти все, но последние что-то закосячили. Сейчас переиграем. Попробуем еще разок. Вот этих я проверил. Они стояли нормально. Да, и все-таки это реально удалось положить всех абсолютно. Сейчас осталось их только добить. Если ты досмотрел, поставить лайк.